Здравствуйте, я Игорь Черноусов, Трафик Наш Хлеб. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео является техническим. Записываю для тех, кто использует шаблоны на зенопостере, наши шаблоны на зенопостере, но в первую очередь для тех, кто заказывает услугу посева видео в социальных сетях. В этом ролике я детально расскажу, как правильно составить задание на посев видео. То есть, что от вас требуется, чтобы было все однозначно и понятно. Видео получится, скорее всего, большим, поэтому в описании видео будет детальный тайминг всех рассматриваемых вопросов. Открывайте полностью описание, ищите тот вопрос, в котором у вас возникает затруднение. И правильно заполняйте ТЗ на посев видео в социальных сетях. Чем чаще всего возникает проблема? Как ни странно, проблема возникает со списком групп, то есть куда размещать ваши видео. Я наивно полагал, что если люди занимаются продвижением своих проектов в социальных сетях, то уже у них есть какой-то список групп, именно каких-то проверенных групп, где очень эффективно размещать вашу информацию по продвигаемому проекту. Список групп, где... Идет нормальная реакция на то, что вы размещаете. Этот список не зря назвал в нашей закрытой группе «Золотая жила», потому что вот список этих оттестированных групп, проверенных, это очень ценный ресурс. Но, как оказалось, такого списка нет, наверное, за исключением тех, кто проходит наш тренинг «Партнерки для новичков», то есть тех, кто имеет доступ в нашу закрытую группу. Список проверенных групп имеют далеко не все. И самое интересное, что люди даже не представляют, как эти группы искать. Чаще всего скидывают свое видео, типа ищите группы самостоятельно, либо название своего проекта с описанием этого проекта, либо название какого-то своего вебинара и так далее. Я, конечно, могу определить вашу целевую аудиторию, прописать аватар вашего клиента и понять, в каких группах их лучше искать и именно эти группы спарсить. Но это совершенно другая задача. Это задача анализа целевой аудитории причем эту задачу эффективно может решить только тот человек который вообще-то в этой теме находится то есть этот человек это вы раз вы продвигаете этот проект вы должны понимать где искать вашу аудиторию и вообще кто это ошибка на этом этапе приведет к тому что эффективность от этой рекламной кампании будет ну практически нулевой и как я уже сказал в начале это занимает много времени. Я не хочу брать на себя такую ответственность, поэтому что от вас требует? Дать ссылку на результаты поиска групп. И эту ссылку разместить в ТЗ. То есть откуда вы можете взять эту ссылку? Лучше всего, конечно, брать ее с сайта AllSocial. Вот в ТЗ есть ссылка на этот сайт, вы его просто копируете, вставляете в адресную строку браузера вот, и переходите вот на этот замечательный сайт. Первую голову вы определяетесь с разделом, то есть с категорией, которая соответствует именно вашей нише. Ну, Например, бизнес, вы там занимаетесь какой-то эзотерикой, либо вы коуч, выбираете там мотивацию. Итак, категорию выбрали. Выбираем, что нас интересуют только группы, потому что посев производится в группах выбираем группы открытые, потому что закрытую группу нас естественно никто не пустит и больше ничего менять не надо. Категория, статус группы открытые и что это именно группа. Сайт говорит, что таких групп найдено 780 штук и вот все эти 780 штук я вам соберу и по окончании посева видео вы получите ссылки на эти группы. Вам требуется только скопировать вот эту ссылочку из адресной строки AllSocial и вставить ее в соответствующий пункт в ТЗ по рассылке. Ваша ссылка и копируем вашу ссылку. Конечно, группу можно собрать и из контакта, но из контакта я рекомендую собирать группы только в одном случае если вы привязаны к таргетингу например вы продвигаете какой то реальный бизнес и вас интересуют группы а точнее люди которые живут например в вашем городе либо в вашей области как найти группы вконтакте поиски пишем ваше ключевое слово ну например свадьба выбираем сообщество, выбираем тип сообщества группы их. 86 тысяч и далее уточняем, что нас интересует Россия и нас интересует, например, город Воронеж. Теперь 692 группы. Вот эти вот группы я вам тоже все соберу. Если у вас получается громадное количество групп, ну, то есть больше тысячи, то, пожалуйста, рассегментируйте эти группы, то есть по разным городам. То есть одна ссылочка у вас будет на Воронеж, вторая ссылочка, например, у вас на Самару где тысячи групп, а необходимая ссылка, опять же, находится у вас в адресной строке. Копируете вот эту вот ссылочку из адресной строки и вставляете ее в бланк ТЗ, если вы решили собирать группы из контакта. Ссылочку нужно в ТЗ написать только одну, то есть откуда нужно тащить группы, либо из All AllSocial, либо из контакта Но если AllSocial вам дал небольшое количество групп, вы можете скопировать еще ссылочку из контакта. Тогда я вам их дособеру, чтобы в итоге у нас получилось 1000 групп. Итак, надеюсь, как собираются группы, откуда берутся ссылки на поисковые выдачи групп, вам понятно. Следующий вопрос, это ссылка на видео с YouTube. Как ни странно, тоже ссылку дают неправильную. Вы переходите на страничку своего ролика. Вот мой ролик по смене IP. И копируете адрес, опять же, из адресной строки. Вот этот адрес верхний. То есть не надо мне копировать и отдавать вот эту ссылку. То есть интересует ссылочка из адресной строки. Скопировали ее. Причем эта ссылка заканчивается именно идентификатором вашего видео. Вот этим буквенно-цифровым кодом. То есть больше ничего, никаких апострофов, абсердов не надо. Вот в таком вот виде. Следующая... Вам необходимо передать мне ссылочку на это же видео, загруженное ВКонтакте. Как загрузить видео ВКонтакте? Это можно сделать разным способом. Можете вернуться на свою стену и вот ту ссылку, которую вы только что скопировали, разместить в поле поделиться. Все. Нажимаем отправить и появляется на вашей стене видеоролик с YouTube и он уже автоматически загружается в контакт. Можно сделать проще. Можно нажать поделиться и нажать на значок ВКонтакте. Нажимаете отправить и получается то же самое. Как же взять адрес этого видео из ВКонтакте? Для этого необходимо щелкнуть по названию видео и скопировать вот эту вот всю строчку. И разместить ее в соответствующие пункты Z. Но вся эта строка мне не нужна. Если хотите... Пожалуйста, приведите ее в уккультуренный вид, вот такой вот короткий. Что, ну здесь что здесь нужно удалить? Нужно удалить все буковки до видео то есть адрес вашей страницы и удалить все, начиная с процента и до конца. Вот получаем вот такой вот короткий адрес вашего видео ВКонтакте. Чтобы убедиться, что вы все сделали верно, скопируйте этот адрес и вставьте его в адресную строку. Нажмите клавишу Enter, у вас должно открыться ваше загруженное видео. Значит, все сделано абсолютно верно. Следующее, что от вас требуется, это короткие тексты для посева видео. Убедительная просьба, не надо писать каких-то повествовательных текстов, которые говорят, что вы такой хороший, занимаетесь тем-то, ваши координаты такие-то, звоните мне, я вас осчастливлю. То есть нет, этого делать не надо и не надо в тексте сразу же начинать продавать или рекламировать что-то. То есть назначение... Текста, который будет размещаться вместе с вашим видео в группах социальной сети ВКонтакте, только одно. Это привлечь внимание к вашему видео и мотивировать людей их смотреть. Продавать и рекламировать будет ваше видео. И в вашем видео вы должны вставлять свои реквизиты какие-то. Если же вы это все будете делать в тексте поста, то чаще всего это будет заканчиваться тем, что ваши ролики даже без всякого просмотра будут удаляться администрацией, а посетители группы их будут просто-напросто игнорировать. То есть никто не хочет смотреть какую-то рекламу, никто не хочет сразу вас что-то покупать, потому что вас никто еще и не знает. В ТЗ необходимо написать ну, не менее 10 различных текстов которые будут размещаться в вашем с вашим видео если напишите больше это будет просто замечательно потому что посев производится минимум в тысячу групп и если у вас во все эту тысячу групп будет размещаться одно и то же сообщение это будет крайне плохо так как мы сеем социальную сеть вконтакте если вы хотите получить больше эффект от посева вашего видео пожалуйста размещайте вместе с вашим видео в тексте э, хэштеги хэштег это Ключевое слово, перед которым стоит значок решеточки, вот такой. Это и есть хэштег, дальше пишите ключевое слово «свадьба». Хэштеги используются для индексации и для поиска какой-то информации, где такой хэштег прописан. Это очень хороший вариант, позволит вам привлечь дополнительный трафик из контакта. Количество хэштегов можно, конечно, писать как некоторые штук 20, но я рекомендую не больше 5-6 штук писать. Опять же, это должны быть ключевые запросы, соответствующие вашей тематике. Ну и опять же, лучше, чтобы это было не пугающее. То есть не надо писать хэштеги MLM, хэштег продам и так далее. Пишите что-то позитивное и полезное. Если у вас не хватает креативности на написание текстов, можете вместо текстов прописать только хэштеги. Разные комбинации, сочетания ваших хэштегов. Это тоже будет, в принципе, нормально работать. Ну вот это практически все по заполнению ТЗ на посев видео. Чтобы не записывать дополнительное видео, я в этом же ролике расскажу, как взять ссылку на ваш пост на стене. Потому что следующий шаблон у нас будет заниматься продвижением постов и от вас будет требоваться передать ссылку на ваш пост. Вот Если я хочу, например, узнать адрес вот этого поста, который я только что сделал, что мне необходимо? Я нажимаю на дату размещения поста. Это ссылочка. Вот этот пост у меня был размещен 4 минуты назад. Я нажимаю на него и вот у меня... Опять же в адресной строке появляется адрес именно вот этого поста. Вам его нужно скопировать и передать в ТЗ шаблона, который будет работать с постами в социальной сети ВКонтакте. Ну и в заключение я вам хотел показать достаточно полезную вещь, как работать с результатами посева видео. Вы получите вот такую вот базу. Это ID групп, в которых происходил посев но как вы видите это не ссылки это просто индификаторы групп если вы хотите получить на них ссылки это можно делать разными способами можно написать даже шаблон на зенопостере который бы все это сделал но я вам рекомендую более простой способ который доступен всем запускаем excel и во второй столбец копируем полученные ссылки а в первый столбец мы копируем то что должно стоять перед индификатором группы. Это адрес на главную страницу ВКонтакте. Протаскиваем вниз по всему столбцу, чтобы адрес размножился. И вот у нас уже получается практически готовая ссылка. Но ее необходимо обработать. Выбираем два столбца, копирую, вставляю их опять же в текстовый блокнот. Вот смотрите, что у меня уже получилось. У меня получилась практически готовая ссылка, но здесь вот эти вот пробельчики. Я их выделяю, копирую из Пункта пункт управка, выбираю заменить, вставляю эти пробелы, прям именно Ctrl-V нажимаю, они вставляются. Заменить ни на что, здесь ничего не нажимаю. И нажимаю просто на кнопочку заменить все. Крестик закрыл. И вот у меня уже получились готовые ссылки на ваши будущие группы, которыми вы можете пользоваться. Это хорошие проверенные группы. Вы можете скопировать эту ссылку в адресную строку и посмотреть, что это за группа. Сейчас идет размещение, работает шаблон, который постит в свадебные группы. Вот в одну из них я перешел. Теперь обратная ситуация. Если у вас есть ссылки на группы вот в таком формате, как избавиться от адресной строки на главную страницу ВКонтакте? Потому что вот это, например, мне не надо. Мне требуется только идентификатор группы. Вот как я избавляюсь вот от этих ненужных ссылок, как я из них выбираю только идентификаторы. Опять же беру все это, выделяю, копирую и вставляю в тот же самый Excel. Вот, вставил. Если вы пользовались Excel, вы видите, что все это вставляется в один столбец. Я выбираю данные и выбираю раздел «Текст по столбцам». Выбираю с разделителем, он уже выбран. Нажимаю «Далее». Разделитель другой. И в качестве разделителя я используется вот этот обратный флеш, отделяющий адресную строку. Вставляю обратный флеш и вижу, что у меня уже получается. То есть моя таблица режется на несколько столбцов. Что мне и требуется. Нажимаю далее. Нажимаю готово. Первые столбцы я просто-напросто удаляю. Выбираю только один столбец. И опять же вставляю его блокнот. Вот, выделил только ID групп. Но если вы это самостоятельно не сможете сделать, эту операцию я сделаю за вас. Благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. Пожалуйста, правильно заполняйте ТЗ на посев видео. Вы будете получать вот такой вот текстовый документ. Стоимость услуги пока 500 рублей за посев в 1000 групп. Всем спасибо, желаю счастья.